Решим неравенство. Синус t больше 1 2 корня из 2. На единичной окружности отметим точки с ординатой 1 2 корня из 2, так как данное неравенство строгое, точки не закрашены. Так как данное неравенство содержит знак больше, выделим цветом верхнюю из получившихся дуг. Назовем концы выделенной дуги, обойдя ее против часовой стрелки. Числа, удовлетворяющие неравенству t больше 1 четвертой пи и меньше 3 четвертых пи являются решениями данного неравенства. Вспомним, что синус периодическая функция с периодом 2π. Запишем ответ.